Ребята, все кто смотрит мои видео без подписки, ну подпишитесь вы на канал, ну нажмите вы на красную кнопочку, это же так приятно быть подписанным на меня, чтоб мы не потерялись, сложно что ли, давай, тикай, тикай, тикай, ладно, если так не хочешь, плюс 100, карми. твои, подписался? Спасибо! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим самый жуткий макияж в мире! Итак, перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи! Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю! Так считаем! 3, 2, 1, 0! Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам! вкусно вы, однако! О, сегодня вот это все будет вообще-то классно. О, о, е, -е давай медведи, не больше в зал. Это страшно, страшный медведь, но почему-то его хочется потискать. Фу, ты видишь это? Фу, это. Е -е -е -е. Блин, зачем ты это сделала, мамочка? О, вот это вот это, вот мне нравится. Мне вот это интересует, вот этот момент. Это очень интересный момент. Как она сделает вот эти вот все дета. Офигительно! Женщина будущего, она потрясающая. Мы сегодня с вами смотрим это безумие, да. Капец, как будто из кожи печеньки формочкой сделали. Это потрясно. Вот! Это мне хочется блювать сразу. Ну это офигенно эффектно. Да! Я обожаю это все. Столько энергии. Много, блин. Не знаю, куда девать, ребята. Извините, вы попали. если у тебя грызло какое. Сейчас что-то будет. Я обожаю эти фокусы с лампой. Давай. Ба. О! Ты божественно! Она просто божественна, серьезно. Вы видели ее? КАК? Боже. Мне нужен инстаграм этой тёлочки. Чё это она делает? Это показывает нам какие-то жесты, намёки. Мы должны это рассекретить. Так, так, так, давай еще покажи. Ага. А -а -а. Что это значило? Я не совсем понимаю женский язык. Хорошо. Я пытаюсь, пытаюсь. Ш Что она пытается сказать нам? Я не понимаю. Один, говорит. А. Так, так, так, так, так. Я уже почти разобралась. Видите, она улыбнулась. Дело в шляпе. Ой, у мне рука упала. А-а-а! Синяк, просто! Как тебе татуровка синяка? Вот так все обделываешь, обклеиваешь в Инстаграм фотку, вставляешь. Меня бьет муж. Но зачем это надо? Для скандала. Да. Я так не делаю. Меня никто не бьет. Потому что у меня есть конь. Он опасен. И он может укусить. Фу, вот это самое больное. Даже если ты делаешь самую маленькую, такую, знаешь, царапинку на пальце, это боль с тобой просто две недели. Ты такой... О, о, о. А -а -а! Блин, я так резко посмотрела туда, она меня напугала. Черт, черт. Если у тебя свечи дома есть, ты вот так вот, -вот возьми. Кстати... Церковные есть, по-любому у тебя. У всех бабушек есть церковные свечи. Ты возьми их так вот, вот перебантуй себя и скажи, бабуля, <свят> это я. Он скажет, вырастила внучару. Капец, давай снимай, это все пакай с себя, давай, давай, давай. Мне кажется, сделать, снять еще тяжелее, чем... Это, вот, ты поняла? Поняла? Поняла? Господи, а вот эта цепочка, это мама мне подарила, а вот этот кулончик, это бабушкин. Она с ним ходила долго, теперь я ношу это не снимаю. А когда снимаю, чувствую себя голый. У меня, кстати, меняются талисманы постоянно. фу ой ой ой ой ой ой Как можно придумать, сделать типа орваное ухо себе? Это чем? Это у меня вечно какие-то цветочки, блин, стрелочки. Вот это улыбка. Мне кажется, каждая стоматология должна такой баннер себе сделать, чтобы уж точно. Паук. Много кто делал паука. По-моему, половина блогеров уже сделали паука. Это прикольно. Это круто. Нет, это не прикольно сделать его лицо. Ну, с кровавые глаза мы уже видели. Вы поняли, да, что там фу, я не буду комментировать даже. Ой, здрасте, наш мальчик-зайчик. Повторим. Повторим! Повторим! Повторим! Отеч-то, когда все будет? Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста, они мне все говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, говорят. А я просто смотрю такая, как.. И бобо, и ничего им не отвечаю. Что интересно, они рассказывают? А? какую-то историю интересную, но я у меня без звука, я не могу по вам читать. Еще на английском, я что вам? Гений. Не, не могу. Ну, далеко, конечно, от оригинала, но, тем не менее, попытка засчитана! А, а! а, а! а, это офигенные ноги русалки! Это потряс, это потряс! Согласись, это тебе не колготки, Это настоящий боди-арт. Капец! Мы побывали сейчас какой-то маньячный... Это что? Это эффект? Или это реально все тут так переливается? Походу мигает лампочкой, у него макияж просто неоновый. И он так... Что с губой? Видели его взгляд? Ладно, делаю уже давай. Опа! Пипец, у меня есть такая кое-что есть. Я вам, покажу вам позже, вы все узнаете скоро совсем. Ой-ой-ой. Это супер ярко. Это ярко, да. Это ярко, да. да да да да да да да да Зубастые ногти. Если ты не можешь переживать еду, доверь это ногтям. Сейчас будет, что резетка, у этот вилка лежит. Да, так и знала, что мы будем туда втыкать, типа. <свес> <свес> это жестко. Это жестко. О, Пепа. Пепа это пипец. Это пуп... О, да, да, да, да, да, кровавая Пепа. Вы видели эти видео? Я до сих пор не могу прийти в себя, но мне, походу, придется опять их смотреть, потому что вам заходит. Вот такие у меня кровожадные порой. Как она прям. У него новый макияж сто раз видела сто лет назад. Все его сделали. Вот это круто. Надо иметь лысую голову при этом. Сложности некие есть, конечно, да? Это -то тоже видела. Эффектно ми ми миллиард эффектов. Когда девушка смотрит на тебя не двумя глазами, а всеми, становится страшно. Потому что один глаз смотрит туда, другой сюда, третий туда, пятый сюда. Ничего не скроется от нее. Страшно капец. Это голум. Я долго так смотрела на него, думаю, так, что-то знакоменькое. Голум крутой, конечно. Вот такое сегодня было у нас видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.